Как видео влияет на продвижение интернет-магазина в топ Яндекса или Google? Очень и очень положительно. Почему? Потому что видео в карточке товара усиливает саму карточку товара в несколько раз. Не на 3%, не на 7% и даже не на 10, а в несколько раз, люди привыкли покупать глазами. Они смотрят, они смотрят обзоры, они смотрят ответы на частые вопросы только через видео. И поэтому посмотрите у себя в магазине, те карточки товара, у которых есть видеоролик, гораздо выше ранжируются, и на них есть гораздо больше переходов и конверсия с этих карточек товара, много выше. Задавайте вопросы под этим видео, а если хотите с нами связаться, то... Звоните по этим контактам, пишите, приходите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».